Очень дорог Жаль, Комсток, ты Был со мною Он строг Но тебя за свой палец прощаю Как отца я любить обещаю Но, однако, убью я Комстока Не дам тебе веру принять Мы с тобой вместе Жить могли счастлива, но смерть мамы твою жизнь не заранила, даже смерть под лица не поможет нам. Я теперь уж мертва отомстить должна. Погибает комсток, и я вместе с ним, но глянуть то, что Сали мы защитим. Ты поможешь мне, пусть существуешь лишь, ты в моей голове.